всем здорова ребята ну что мы на аккаунте Андрюхи аэс сервер асгард гильдия и сегодня я решил собирать нового героя посмотреть на него в действии а, можно было в принципе это я вчера сделать но я особо не спешил так как занят был а, немножко другими вещами в общем влепили по лайку поехали посмотрим что это за чудо-юто нам добавили я еще даже толком не смотрел сейчас единственное нам надо будет вытащить его а, здесь у нас 184 осколка сейчас посмотрим хватит ли нам пыльцы ну, в принципе 300 есть сейчас попробуем добить механоид перенесусь, перенесусь немножко, как обычно, в другую сторону. 195. Let's go, baby. Ну конечно нам хватит добить его. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Добиваем все до максималочки. Блин, привычка. Очень хреновая привычка. О, карту вытащили. Нифига себе. Жестко. Здесь, считайте, за 200 чем-то пальцем мы затащили карту, что ли? Офигеть. Прикольно. Так, забрали эти плюхи. Получить все. Еще такое вот накопление нам пришло. Так. Кстати, есть новая акция, создающая машина. Поехали, посмотрим. Чик. Кастал сейчас 5 штук. Дополнение Ками Кроки. Ну, такое себе. Так, один плюс один. Больше тут такого ничего интересного нет. А, окей. Забираем плюшечки. Вы видите, здесь тайм-машин сразу же прилетела. Ваши подарки. Вот одна донатная карта. Ну давайте ее откроем. Посмотрим, что вылетит. Бардик. Блин, круто. Я уже жалею, что я вчера не забрал. Ай, блин, хлама сейчас натащу. Что у себя не забрал вчера? Так, два сундучка. Нифига себе. Берс. Неплохо, я вам скажу. За 300 полицейном на нападало. Ну, наша основная водушка 10. Наша основная цель с вами. Так, лицо. Неплохо падает. А, посмотреть на нового героя. В общем, поехали. Фанатик. 204 осколка. Отлично. Еще и колдун есть. Еще один. Так, герой. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. А, максимум доступных мест поехали кого-то кого-то андрюхи с сольем я его прокачаю вот сейчас сделаем первое знакомство так так так так так так кого тут можно слить ну походу ронина будем сливать сейчас я буду ронина сырьем а, так. Ломтир. Где-то должен быть ролем. Я надеюсь, я надеюсь. С 14 скиллом. Реально будет прикольненько, если у него все с 15. -го. И мы никого не сырьем, и мы не потестируем его. Это будет трэш. Да ладно. Бля, что реально? Да ладно. Я не понял, вы что докачал всех ролинов? Блин, ну теперь, походу, мы никак не потестируем. 123, 123. ну реально тут просто нифига не сделаешь а сейчас еще чекнем может по питомцам можно будет кому-то но по то сто процентов нет поехали в питомник так, летучая ночь Не, нифига, вообще, вообще без вариантов, ребят. Самый, самый офигенный тест на моем канале. 23-й. 23-й. Панчбокса надо 10 штук. ВДшка. Дрога. Все, короче короче писец я не знаю но вариант либо питомец был больше вариантов в принципе никаких нет поехали сейчас посмотрим про это. хотя мы что здесь донатные питомцы здесь обычно Бокса мы не натащим однозначно 30 какие у нас еще есть варианты ну героя мы не сольем однозначно уже у него все все с 15 -ми. где это он всегда у него был один это писец это писец ребята ну, все 15 смотрите все тупо 15 -е. Вариант. Еще какой есть? Ну, карта богатства здесь. Как вариант? Карта богатства. Сейчас еще чекну по акциям. Может, где-то есть в этом добыча пирата. Нам надо питомцев подкачать. Либо вариант. Вариант только один. Чтобы посмотреть, это посмотреть питомцев. Тут питомцев у нас нет. Ну на если это проблема, они нифига не сделали с питомцами. Да, варианта. Варианта просто нет. Огника получили, нифига себе. Нормально тогда. Так, тут у нас тоже питомцев нету. Видите, зато, зато окника получили с одной точки. За один клик. Просто тупо за один клик сразу выполнил окник. Это, конечно, круто. Создающая машина. Здесь питомцев тоже нет. Спецпредложение. Но тут нифига нету. Не знаю вариантов, реально я не вижу. Единственный варик это чистопаты. И то мы их вряд ли прокачаем. Но единственное, еще может с карты можно будет получить. Других вариантов просто нет. Вообще будем ждать места, не знаю, потом потестируем собрать собрать в принципе мы собрали а вот э, посмотреть на него сможет делать это попозже поэтому влепили лайк э, за то что мы вытащили нового героя но не потестировали его я думаю я это сделаю я с питомцами разберемся в принципе тут по питомцам пару питомцев ну опять же здесь нету возможности где-то получить дополнительно там эти яйца да как на других серваках то есть вот это вот самый большой минус аэса здесь питомцы очень страдают вариантов просто никаких нет единственное что нам подфартить вытащить отсюда сумку и потом залететь сюда и прокачать питомца Рудик у нас не будет, этот, мертушку не прокачаем, дрога тоже не вариант, а, дышка, ну, блин, мы не набьем столько, 23-й. я не знаю, столько не набьет, панчбокс единственный вариант, 10 штук, феник, но их неоткуда получить, просто тупо нет откуда получить, улучшить навык мы не можем, этих дофигища надо, слона тоже дофига надо, короче. Короче, писец. В общем, пишите комменты, ставьте лайки. Будем, будем ждать прихода. О, Феникс, Феникса, смотрите, 6 феникса надо. Авиар. Но ну, вариант это Феникса достать. 6 феникса, ну что, попробуем? Ну, вряд ли мы столько вытащим. У нас все-таки 5 яиц. Один есть. Да, тут, тут без варика, мне кажется. Просто тупо без... Два. Знаете, именно тот шанс, когда все зависит. Три-четыре, нифига себе. Ну, блин, отсюда бы упало сейчас еще два, но у нас еще одно. Если отсюда один падает, отлично. Ребята, у нас шанс очень и очень... Офигеть! Два фиолетовых яйца. Ну, отсюда по-любому должен Феникс упасть. Отлично. Смотрите, каким темпом... Мы просто сейчас, просто это просто трэш, ребят. Улучшить навык, мы сливаем. Да, любого Воронина можно сливать, который свободный. И открываем нового героя. Я так еще реально, я так никогда не вытаскивал, не открывал нового героя. Но все бывает. Это просто, просто трэш, ребят. Так, поехали. Герой ставим, смотрим. Сейчас посмотрим действие, почитаем его скилл, э, что он может. И буду потом уже попозже прокачивать ему. Так, наносит урон в размере 200 от атаки всем вражеским целям поблизости. Увеличивает скорость атаки героя на 15 и крит шанс на 8 также каждую секунду восстанавливает здоровье в течение 10 секунд. Отражает. как асура отражает. иммунитет к оглушению, замораженное камнение. Обездвижимо от молчанки нету. Чистый урон. Такое себе не знаю. Давайте его затестируем. Обычные подземки. Посмотрим хотя бы, что это такое. На первый взгляд. Ух ты, с каким мечом он бегает да ты что ближнего боя домах зональный интересно Ну такое первое впечатление честно скажу не очень понятно скорость набора маленькая ну хилит себя это плюс конечно же Ну, что-то для донатного героя, не знаю, как по мне, что-то не то. Лучше бы дракона кого то выпустили. Ну, в общем, не знаю, пишите в комментах, что вы думаете по поводу, смотрите, вот домах пошел. Зона действия, конечно, прикольная, но удар он очень большой. Читаем еще раз его скилл. Урон в размере 200, атаки в разных целях поблизости. И здоровье в течение 10 секунд. Cooldown 14. Очень большой кулдау. Скорость атаки, шанс крита. А Ну-ка посмотрим. А, Черная 15-м. Ну, не знаю. В общем, ждите видосик с прокачкой. Ставьте лайк за старание. Всем удачи. Всем пока.